Распользуемся вот этой оправкой ставим нож оттуда и сейчас будем уплотнять с этой, с этой руки с этой руки неудобно Поэтому мы сейчас сделаем с правой стороны Белезо мягкое, податливое Бается хорошо. Можно теперь оправкой шашнева она более массивная. Так, первый гиб мы сделали. Теперь у нас второй гиб, можем тоже взять или полиуретановую оправку, но тогда мы уже ставим не 35, а 25, и отгибаем второй раз. но это более такая трудозатратная вещь поэтому я предпочитаю воспользоваться нашими прекрасными рамкой двойного фальза сейчас попробуем и так и так чтобы нас если мы сейчас посмотрим на то что мы сделали у нас получается, вот у нас нижняя картина, сделано ослабление. И здесь верхняя картина, тоже сделано ослабление. Сейчас мы отгибаем первый гиб, делаем. И еще раз мы, когда завернем этот гребень, у нас получится двойной палец, настоящий. Есть вариант, очень много вариантов есть, как отгибать. Есть вариант при помощи поправки лопатки. У вот. нас специально так сделано для высоты. То есть мы, мы же не можем, например, вот эту высоту мы ее должны... То есть мы здесь сейчас будем... Чуть-чуть ниже вот этой линии, где-то на миллиметр. Чуть-чуть этой линии ниже. На миллиметр вот этой линии, которая у нас линия кромки. Сейчас я покажу ее. То есть вот у нас идет линия кромки. Вот она. Мы должны чуть-чуть отступить на миллиметр пониже. При помощи поправки лопатки. Вот, вот у нас чуть-чуть пониже. Это очень такая... Вот я бы сказал. Не очень удобно, да? Поэтому мы воспользуемся нашими рамочными клещами. Это будет удобнее и быстрее. То же самое. Рамочными клещами берем чуть-чуть пониже. Мало ну, где-то миллиметр вгибаем не сразу постепенно У рамочных клещей у них глубина захвата 15 мм. Знаем тихонечку нагибать. Железо, а, железо. железо есть железо. Железо есть, Так, ну теперь можем привлечь, попробовать лампадку, начнем. Так, отогнули, проверяем. Все же у нас хорошо. Да, у нас нигде ничего не выступает. И можем под 90 градусов клещами прижать. Вы... Вот. Это Вот. ну, что мы еще можем сделать мы можем воспользоваться рамками двойного фальца вот, мы все подготовили то есть первый гиб мы первый мы сделали можем еще вот этими рамками пройти уплотнеть вот ну и для того чтобы рамки лучше схватывали немножечко заваливаем сейчас мы еще с правой стороны завалим немножечко немножечко чтобы не было откиянки, киянки, аккуратней, потому что все потом царапины, все равно хочешь не хочешь, царапины остаются. Теперь мы берем нашу рамку двойного фальца и а рамка двойного фальца уже нам помогает закрыть наш фальц. То есть мы ее ставим таким образом. Ставим ее строго, горизонтально, ни в коем случае ни вверх, ни вниз. И приступаем сначала с небольшого небольшого пока участка. Начинаем подгибать тут надо сверху сильно очень упираться Так, она нужно очень сильно давить на нее. Обычно весом всем дает. Обычно всем весом дает. Такими маленькими участками придется. Потому что... Она сильно царапает так так так, так. надо даже немножко еще позволить потому что не хочет она, не хочет она. царапает ну если царапает поэтому крольщики подкладывают кройщики подкладывают для того чтобы не царапало подкладывают какую-нибудь вот материю подкладывают материю вот они чтобы не царапало. А что? Закалить Ну, есть еще вариант, есть еще рамка, которая не царапает. Сейчас попробуем рамку, которая не царапает. Так и Рамка, которая не царапает, попробуем сейчас ее применить на нашем тренажере. Вот мы ее поставили. О, рамка выглядит вот так. Да, естественно, не царапает. Устанавливаем рамку. Как по маслу все идет. Ровно держим и уплотняем. Уплотняем. Вот рамка, которая с кромками не царапает. Отлично. Отлично работает. Рекомендую в рамках. Это сменная часть. То, что у нас кровочная. Она, она недорого стоит. Действует. И ее можно сменять. Зато не надо подкладывать ничего. сам.